привет друзья сегодня у нас все идет по плану Mm -hmm. есть uh, ну что, известная тема, да, продолжаем тему русского рока, вот и четыре uh, аккорда в песне вообще, конечно, играл Егор в оригинале, типа все вниз в общем, выбирайте ритм, который вам больше по душе, можете использовать оригинал, конечно, да, границ Три аккорда. Ля минор 305 или до миля. Дальше фа мажор фа ля до. Сложный аккорд. Либо можно играть вот так. Дальше до мажор с. Ну фа мажор это ф. С да? до мажор 303. Соль ми до. И дальше е. Соль диез ми Все. 4 аккорда во всей песне. Мелодия. Как вы знаете, в разных куплетах разный ритм мелодии. Я примерно э, сыграл два куплета, ну, по-разному попытался что-то там изобразить. Но в целом, конечно, в, во всех куплетах мелодия, ритм меняется. Поэтому примерно э, мелодия выглядит так в данном случае в первый, если куплет брать границы ключ переломлен пополам да а ножба поэтому будем ориентироваться больше на первый куплет а там уже а дальше как хотите можно и вариации сыграть так ля доля, до, ля, ля ля соль фа ми ре ми ми ре до до до ля ля ля соль фа ми ми ми ре до до ля ми ре до до до ля ля, ля соль и да, до си до си ля, ми, ля все идет по плану, да? все идет по плану вот это мелодия э, припева си до си ля, ми, ля. чтобы э, мелодия не перекрывалась аккомпанементом я аккомпанемент увел в первую позицию то есть все идет по плану и допустим, фа-мажор, до-мажор и опять вверху. Кстати, ноты с табами имеются. Если нужны, обращайтесь, пишите на почту. Указано в описании. Поехали. Теперь вторые струны. Все, в принципе, играется чисто баллачными методами. Значит, открытые струны снизу. Три удара вниз. для минор. для до ми, да? И снизу уже ля фа. Ля фа. Снизу ля, до, до, до, ля. Ля ля, ля. Вот здесь важный момент, чтобы ритм подчеркнуть именно стилистику песни. Да? Снизу ля, до, до, до, ля, ля. Ля ля ля. Вверх, да? И вниз пошли терциями. Обратите внимание. Соль, фа ми, ре, ми и опять сверху ми, ре то. это первая строчка значит соль диез да? фа, ми, ре до, си и соль диез еще раз ля, до, до, до, ля, ля, ля, ля соль, фа, ми ре, ми ми В общем-то до до доля всегда можно играть одинаково, то есть до до доля, четыре удара и четвертый удар наверху. То есть вот этот скачок соль фа ми, допустим. Ми ми ре до до доля до, ла ля ля, ля, ля, ля, ля, соль фа ми. Ми ми ре до до доля ла ля, ля, ля, соль фа ми ми, ми, ре, до, до, до, до, ля, ля, ля, ля, соль. И дальше. До, си, до, си, ля, ми, ля. Два варианта. Мне больше нравится, когда мы играем с экстами. Си, до, си, ля, ми, ля, то есть большой палец перемещается вместе с мелодией. Ре, ми, ре, до, до, ля, ля до, до, вот. Но простой вариант выглядит так. значит до И ставим на нотку ми. Все. Си до силямиля. И еще раз си до силямиля. И пошел второй куплет. Вообще два повтора. Я сыграл в конце четыре. Обычно так делается, да, то есть много повторов в конце, и все за это. Си, до, си, ля, ми, ля, допустим. Вот, выбирайте сами, то есть легкий вариант. Си, до, си, ля, ми, до, ля. Сложный вариант. Значит, соль, до и секстами. Или мизинцем. Мне больше этот нравится вариант, поскольку звучит ну интересней мы играем на балаке в данном случае соло минусовку я не нашел такую чтобы она хорошо подходила поэтому решил сыграть сегодня сольную партию и так играем медленно вступление и первый куплет 1 2 три, 4 Ставьте лайки, балалайки, увидимся в следующих выпусках, пишите ваши комментарии, ссылки все в описании. Все, пока.